Привет! У меня для тебя есть хорошие новости. Но только если ты так же как и я принял участие в проекте Аврора. В альфа банке теперь можно получить банковскую карту Аврора. Заявку на получение карты можно будет отправить по контактам из описания под видео. А если купить NFT генератор за 550 VR, то карта и вовсе достанется тебе бесплатно. Также можно получить карту покупая лутбоксы. Также был увеличен лимит снятия токенов. Теперь он составляет 400 VR в сутки. Обновления коснулись и техподдержки. Теперь она работает по всем вопросам, связанным с проектом. А еще появился бот, который также поможет тебе разобраться с проектом. В проект добавили и систему рангов, их 5, каждая медаль дает более серьезный бонус, а в придачу к прилагается аж BMW. А участникам, которые прокачали свой генератор до 15 уровня, теперь предлагается указать адрес своего биткоин кошелька. Как ранее и заявлялось, для получения дохода уже в этой монете. Еще со времени последнего выпуска новостей в проекте появился еженедельный конкурс. Участник, который с понедельника по воскресенье пригласит больше всех людей, которые естественно приобретут генераторы, получит в подарок 110 генератор. И попрошу заметить, можно брать не количеством, а качеством приглашенных. Ведь учитывается не количество участников, которых вы пригласили, а количество генераторов, купленных вашими приглашенными. На сайте Aurora Marketplace добавили статистику по общей эмиссии AVR, а также по количеству уже сожженных токенов. Теперь отслеживать эти данные стало еще удобнее. В игру ввели и новый дефляционный инструмент – заправка маслом. В теории он должен работать на поддержку курса или даже на его рост. Кстати, токен VR торгуется не только на бирже PancakeSwap, который доступ с Беларуси, к сожалению, возможен только через VPN. Существует еще Telegram-бот и площадка RuPay. С ее помощью совершать покупки можно даже за российские рубли. А вот и итоги прошлогодних конкурсов. Как мы видим, можно получать хорошие бонусы, рекламируя проект Аврора. А чтобы не пропускать новые акции, подпишись на официальный телеграм-канал, ссылка на который находится в описании. Там, между прочим, уже есть три конкурса, так что спеши принять в них участие и забирай свой приз.